22 марта. Памятная дата военной истории России. 22 марта 1915 года. Взятие русскими войсками крепости Перемышль. Русские войска взяли крупнейшую австро-венгерскую крепость Перемышль, ныне мысль в Польше. Осада длилась почти 6 месяцев и стала крупнейшей в ходе Первой мировой. Изнуренные австрийские и венгерские войска подорвали боевые запасы, уничтожили полковые знамена и капитулировали. В плен к русским попали 9 генералов и 117 тысяч солдат австро-венгерской армии.